Ты же знал, что я подойду, да? Привет. Куда ты? Я не знала? Да просто так оборачивалась. Ты подумал, ты ждешь меня. Нет, ты куда? Ты просто не знала, знала. Только не говори, что ты уезжаешь? Да. Куда? И куда ты собралась? А, то есть ты, ты прям вообще в гости сюда прилетела? И хорошо, когда в следующий раз в гости. <свят> Давай-ка я сюда стану за моя сумка. Так откуда ты? <свят> Может, из Украины? Или Москва? Из Киева? Серьезно? Как как там в Киеве дела? Я не был в Киеве ни разу. Я хочу... Это да, самое да? Серьезно, а как насчет? Э вот Львов говорят, клевое место, классный <сорошее> город. Ну, Кишей, э ну, Украина вообще крутая. Да. <сорошее> <сорошее> Киев, он, это ну, столица, там, там, типа, круто там, там, все, там, да. а Львов, он больше такой маленький там, Ты меня Какой? приглашаешь гость? <сорошее> Когда? там, <сорошее> <сорошее> там, <я> хочу... <сорошее> А на чем туда вообще ехать на аэропорт, я не знаю. А, ну вот оттуда вот автобус. Какой автобус номер, помнишь? Ну, там короче, типа, аэропортный. А, давай, слушай, я покажу, где вокзал сам. Не Нижд, автовокзал. Да, оттуда ты уедешь. Ну да, я оттуда. Я хочу в Одессу а ты съездить. Что-то ну, что вдруг не маленький, не потеряется. Слушай. Но я хочу в Одессу съездить в августе. Стоит вообще туда да. попасть, там ты классно? Да, ты, ты, ты называешь Да? Ну вот я хочу на море съездить, на ну так ненадолго, на недельку. А я вот с одной девочкой общался... С Харькова, что ли, куда я не помню. Она говорила, что в Одессе воруют, как бы так нормально. У меня, у меня просто друг еще поехал в том году в Одессу съездил. Он говорит, я иду к морю. И иду с другом. И... Ну да. Иду два, два парня такие, типа, брат, давай обнимемся. Говорит, обнялись. Я, я прихожу на пляж телефона, нет. Все. Все, пропало. Это, по-моему, неплохо тогда обнять и сразу телефон вытянуть. А здесь фильм такой, фокус называется, по-моему. Там был Смит еще. Там вот про, про такую тему. Там не в Одессе, не правда, это, конечно, делали все. Да. Но я не сомневаюсь, поэтому я хочу туда съездить. Да. Вот ты не хочешь на Ибицу попасть? Какую именно? А, настоящую, которая в Испании. Не хочет. Хотя я ну, да. не -то Да. Такой, уже уже, уже не то. Ну, У меня есть в планах туда попасть, но я пока не знаю, когда. Я не могу вырваться просто хотя бы ну, вот в Украину съездить. А не, не то, что там куда-то. Очень занятой. Слишком. Я вот сейчас иду с тобой, да. И. Я, да, я, я опаздываю. Значит, тренировку сегодня, поэтому много дел. ММА. Знаешь, что такое? Это ну, это бои без правил. Так, ладно, ну что, как, как, когда я к тебе в гости приезжаю? Или встретимся в Одессе? А, давай в, Одессе. в августе. Как меня зовут? Пойдем. Да. <лассмотры> <с athletes> Точно? <Да> <mueve> ну, вообще-то, да, меня Валера зовут. Евгения? Круто. Мне, кстати. Ну прикольно, да, что есть имена вот Александра, Евгения, Валерия, которые nice. что тебя достают этим постоянно? Nice. Нет, ну по-моему, это прикольно, что вот одним именем можно и парню и девушку назвать. Немножко когда изменен. Вот мне нравится Валерия, да, Лера, Валерия. Nice. Прикольно nice. имя. Nice. Да. Так, слушай, ну можем с тобой. ВК найтись, пообщаться, ты как? Потому что я же не знаю, когда ты приедешь. Нет? Мне просто нужно уже двигаться в другую сторону. Наденешь меня в ВК? А, у вас, по-моему, заблокировали, да? А, слушай, но у тебя есть же там месседжер какой-нибудь. Телеграм, типа там, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp, ну отлично, WhatsApp можем пообщаться. Давай. Ну, я уже к тебе поеду. Какой у тебя код? Код телефона, да? А, какой 8 у вас там еще? 38. Подожди, да, плюс 38. Так. как тебя подписать <свят> Евгения знаю, Евгения. <свят почерпи> Евг... Я... <свят> Евгения Ибица <свят> так будет круче <свят> так <свят> ладненько нравится смотри <кхм> значит <кхм> <кхм> а, вокзал вот видишь галилео <кхм> да. и вот вывеска такая макдональдс угу. И такой зеленый крестик снизу. Ну вот, да, вот туда идешь, там получается будет вот в этом здании ЖД-вокзал, и там можно уехать будет в аэропорт. Мне нужен, наверное, автовокзал, Это автовокзал. Вот это ЖД, а там автовокзал. Окей, я поняла. Спасибо тебе большое. Все, обнимаешь, как взять снова. Всего хорошего, тебе передать. Приезжай взять. Конечно, пока.